Ну вот тут камеру купил новую, она называется, компарк, компарк. Но и в этом дело, все причудалы. Дело в том, что у меня была Экен камера, но одна из проблем что микрофона подсоединить нельзя. А здесь в этой есть подсоединение микрофона просто удача в принципе они в двадцать первом году в этом году начали делать переоборудовать все эти камеры простые чтобы можно было и микрофон включать так что сейчас попробуем попробуем вот. будем снимать Так, как тут включать-то? Компакт. Нет, да. Еще, конечно, много тут прибамбасов разных. Так, как тут не подстенить? подсоединил вот, так что она выключилась у меня включилась о ну вот включаем снимает тоже ставлю в основном 10 80 на 60 fps как правило сейчас посмотрим как будет работать что-то выключилось Наверное, зарядить надо что ли ну, тут правда еще прибомбасов много но у меня от старый осталось да батарека пустая Чего себе ладно пойду заряжу ну вот попробуем попробуем сейчас протестировать эти две камеры. Одна новая. Компарк называется. Да? Под названием таких много разных. Главное, что с 21 -го года у них появился еще специальный C разъем для микрофона. Это очень удобно. Сейчас включим эти камеры. Так, микрофон возьмем. Так. Это у нас эйкен. Это у нас это морпак. Ну что, попробуем записывать? Микрофон у меня здесь. Так. Включили на эйкен. Включили на эту. Да. Ну, вот записывается то же самое. Все. Один к одному, один к одному. Попробовать пройтись. Сейчас включу. Так, Включили на эту, да? И ну вот записывается то же самое. Все. Один к одному, один к одному. Будет пройтись. Сейчас включим. Так, микрофон я подстенил. Назним эти камеры. Смотрим, что будет. Нет, снимает. Хорошо снимает. Посмотрим, что будет дальше. Две камеры. Потом сравнить можно. Можно. Все, вроде бы так нормально. Да, жалко, что не величит на этих. Но так все хорошо. Ну вот, посмотрим, как снимает. Одна и вторая. Вот микрофон. Раз, два, три, раз, два, три в этой камере. Раз, два, три, раз, два, три. Как слышимость, как слышимость. Все ли хорошо? Сейчас пойдем проверим. Ну вот, посмотрим, как снимают